Было зарегистрировано более 84 тысяч наблюдателей от общественных организаций, 6, около 7 тысяч наблюдателей от кандидатов и около 3 тысяч международных наблюдателей. Международное назирание допомогает ну, высветить, як и что голосование. И я могу сказать, что присутствие международных назиральников за все, что у в що что она является таким фактором, который сприяет тому, что выборы проходят более прозрачным и таким ну, механизмом, который не сприяє выполнению законодательства. Многие избиратели в силу того, что один из кандидатов проводил активную кампанию в Инстаграме э, и Телеграме и призывал к тому, чтобы избиратели делали селфи с избирательных участков, многие избиратели, не вдаваясь в подробности, какие именно селфи они могут делать с этих избирательных участков, делали селфи с бюллетенями. Что и есть нарушение тайного голосования. также Выигравший кандидат в сам нарушил эту процедуру, за что и понес административную ответственность.